Снова Nature Village, идем сейчас смотреть. Всем привет, с вами Елена Цыганок и агентство Турбанжур. Смотрим сейчас Италию, поэтому подписывайся на канал, чтобы увидеть новые видео, не пропустить всю информацию по Италии и не только. Идем на осмотр. Сразу при входе такой мини-клуб, видно, с детской площадкой. Ой, тут есть детки. Есть площадка, рядышком скамеечки, с такими и столиками. То есть, детки могут и гулять, а родители могут отдыхать. Покататься могут и взрослые, не только детки. Такие синенькие домики с одной стороны, с другой стороны оранжевые, фиолетовые. Есть маленький мини-маркет. Банжарно. То есть можно купить фрукты, получается, воду, булочки. Поздали на обед или на завтрак, то можно перекусить шелковицы. Вкусненько. Угу. До, до завтрака. Вот видите, до завтрака. разные смешные картинки есть еще. Вот они, Вилладжи. Идешь, идешь, и вот такая еще дополнительная, скажем, детская площадка, лазилка. То, что детки любят. Номер три на четыре человека. При входе есть, получается, у нас стол, столики и стульчики. А дальше диван раскладной. Кухня получается. Плита. На кухне у нас есть принадлежности. Дальше спальня. В принципе, такая небольшая. Есть шкаф, две тумбочки. Ну, в общем-то, все, что здесь можно разместить. И санузел. Душевая. Есть, видите, швабра. Окошко. Ну, кстати, я здесь не вижу никаких, что были шампуньки, мыло. Лучше взять с собой. Всем привет! Ну, и будут размещаться, получается, на вот этом диване. полколик здесь много. Будем смотреть номер на 5 человек. При входе здесь такой столик. Дальше у нас идет, получается, диванчик. Кухня. Тоже, думаю, с принадлежностями всеми. И две отдельные комнаты, получается. Одна двухспальная кровать. И, в принципе, такая же и комнатка две отдельные кроватки. Такая, скажем, детская с картиной. И санузел. Бассейн. Ага. Лежаков в принципе много. Сам бассейн тоже. Ну вот дети плавают. А, есть джакузи, смотрите. Есть кто смотрит, скажем, за плавающими Такие грибочки для детка, то есть и детский бассейн Рядом с бассейном есть зона, где насыпной песочек То есть, что детки любят, чтобы все-таки был песочек То здесь он есть, рядышком бар, но сейчас он почему-то закрыт и идем смотреть пляж Теннисный корт Здравствуйте, Здравствуйте. Здесь проходят вечерние шоу-программы. То есть, в принципе, намного мест, сцены есть. Дорога на пляж. То есть, отсюда мы пришли и идем так спешила, чтобы успеть снять такой, скажем, маленький туннель, потому что наверху вот, здесь железная дорога проходит. Оп! А, ну, в принципе, это даже таким туннелем не назовешь, можно сказать, арка просто. И мы уже на пляже. На пляже, независимо от количества человек в номере, получается, включен два... Жезлонга и зонтик. Привет вам передают. Видите, а детки там играют рядышко. А вот зазывают. Видите, активная анимация. Ну вот сам пляж получается, мелкая-мелкая галечка, ну даже не знаю, галечка или крупный песок, ну то есть мелкая галечка с песочком. А, сразу хочется танцевать по такой музыке. Такую музыку поднимается даже настроение. Хочется остаться на пляже. Если вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, пишите ваши вопросы, постараюсь на все ответить. И до встречи в Турбанжур!